А, немножечко по стратегии, то есть, чтобы я вам мог подсказать, как вы можете защищаться от ä, пампа битка, ä, я у себя делаю это следующим образом. Вот, например, смотрите, когда человек приходит к нам с обычного рынка, то есть, у него в голове вот здесь вот, у него здесь нет биткоина, у него здесь есть доллары. Вы согласны с этим? То есть, мы приходим на крипторынок. Не для того, чтобы заработать биткоины, потому что биткоина мы сейчас на данном этапе не можем хлеб купить, там автомобиль оплатить, там, я не знаю, там коммунальные услуги оплатить, пока не можем. Но биткоин мы можем обменять на доллар. И поэтому люди к нам приходят, грубо говоря, с долларом. И вот теперь пришел человек с тысячей долларов. Да? Вот пришел новый человек. И он, допустим, совсем вообще неопытный, вот он только начинает. Я бы на его месте сделал следующим образом. 400 долларов примерно всегда поддержал в битке, окей, okay? то есть ну, все у меня просто есть 400 долларов в битке давайте вот так напишем B -T C, то есть вот 400 долларов у меня всегда в биткоине, а 600 долларов оставшиеся это то с чем я торгую, давайте напишу alt, альты, okay? и теперь представляем такую ситуацию, пошел жесткий памп битка, ну, пошла вот свеча вверх что происходит в этот момент вот с этим балансом? Он, например, плюс ну 15%. Бывает такое? Окей. Все, я это слежу. В тот момент, когда этот пошел туда, этот баланс идет вниз. Правильно? Ну, логично. То есть биток вытягивает за собой, у этих высасывает. Что происходит в этот момент? У нас срабатывают стопы и закрываются там минус 3, минус 5 процентов. То есть средний. Почему я говорю так? Потому что бывает проскальзывание, то есть бывают всякие точки. Но в среднем она все равно у вас минус 3, минус 5 процентов сделает. Даже если вы на все 600 были, то есть 600 минус 5 процентов, это будет там сумма, там, я не знаю, минус 30 долларов, грубо говоря. Правильно? Ну, что-то такое. Чтобы быть точным, кто мне подскажет? Игорь, сколько это примерно хотя бы процентов? Uh, минус, короче, 5% от 600, ну это меньше, 30 баксов, да, что 30 там? 30 долларов примерно. Ну пусть там, да. Все, вот у меня пошло здесь минус 30 долларов, понимаете? Цель моя преувеличение вот этой суммы. Теперь, если здесь у меня 400 плюс 15%, сколько это денег получается? Плюс там, ну, 40-45 долларов. 40 с копейками. Да, ну пусть там 40-45. Что я могу сделать? Обменяться на в этот момент, когда он у меня ушел вот сюда, как правило, она все равно будет оттяжка. Вы согласны? Это же всегда так. Он идет вверх, оттягивается. Так вот в тот момент, когда он пришел сюда, я его обмениваю просто на ОСДТ, жду оттяжечку и снова вхожу в рынок. Ну а здесь, я просто вот здесь, когда вхожу в рынок, я также и снова открываю все вот эти вот, и я торгую дальше. Все. То есть я угошу вот у себя вот так. Вы обратили внимание, сейчас у меня опять все закуплено. По какой причине? Ну, потому что я жду, что сейчас будет оттягиваться. Ну, это простая фишечка, но ну, это одна из стратегий, а их сотни. Всяких разных, как вы можете работать с своим депозитом. Возьмите на вооружение. Если я неправильно что-то делаю, Игорь, Татьяну, подправьте. У меня это нормально работает. Да, это, кстати, достаточно распространенная стратегия, и по одной простой причине она реально работает. Да? И это... тут уже все зависит от трейдеров. Кто-то портфель свой держит, например, строго 50% в битке условно. Вот это, вот это прямо самая классика жанра. 50% в битке, остальное там условно в работе. И поэтому, когда люди неподготовленные приходят и ноют, а, а, криптоноид такой секой. Криптоноид железный, понимаете? То есть у него есть просто четкие алгоритмы, и он их выполняет. А вот вы как трейдер, ваша стратегия, вот от вашей стратегии зависит, что будет. Если вы на всю, на всю котлету в альте, ну, понятно, ожидайте минус там 10-15% бывает нормально. Ну, ожидайте опять же и оттяжки. То есть не сидите теперь и не тряситесь заходить в рынок, а вы видите, когда вас со стопов повыносило, сигналов какое-то время не было, и пошли сигналы, значит, те команды профессиональные проснулись и ожидают, что пойдет рост он может снова не пойти, он может снова, так не сидите, не тряситесь, стопы закрыли за вас, все нормально, ждите, в следующих сигналов заходите, она все равно у вас будет выравнивать, так или иначе, то есть это вот такая небольшая стратегия, чтобы если вдруг кому-то на вооружение.